Всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео я расскажу вам о том, когда же нам обновят персонажей. Какой год нам разработчики их обещают подряд? Сколько они нам их обещали? И обещали не только персонажей, ну выполнение самих обещаний мы к сожалению, не видим. Недавно у разработчиков один из игроков спросил Star Stable: уже почти конец 2021 года. Вы обещали нам в этом году новых персонажей. И что же они нам отвечают?» Вы можете это видеть сейчас на экранах, но для тех, кто не знает английский язык, я пересказываю на русском. Они пишут, что мы еще не готовы. В этом году мы их не обновим. Вкратце так. Интересно, а в чем прикол пускать слова на ветер? Вы популярная игра, почти единственная годная игра про лошадей, точнее, по мнению людей. Самая лучшая. Кстати, об этом я уже снимала видео, можете зайти на мой канал и найти, я сейчас не шучу, я проводила голосование, и большинство голосовало за Старстейбл, ну, что логично, им вообще не стыдно, я понимаю, ты какой-то ноу no ноунейм бы писал, вот мы в этом году вот это сделаем, вот это, вот это, а потом бы написали, ой, простите, мы не успели, ну, вы простите меня, вы компания совершенно другого уровня. Мы для чего платим деньги и играем? Вообще не могу понять. Чтобы нас кормили завтраками? Прикольно. Давайте сделаем выводы. Разработчики вообще о нас думают? Особенно о игроках, которые ждут обновления персонажей и не только. Которые не только пришли в игру. Что это такое вот? 2021 год. Это чё? Чё это такое? Если что, то я сейчас не оскорбляю игру, я продолжу мне играть, она мне нравится. Но есть вот это обидный факт, то что они обещают, они выполняют, сдирают с нас деньги, последнюю шкуру почти. Ладно, шучу. Оставляйте свое мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой канал, все дела, и пока-пока.